Седьмой сезон Боевого пропуска приготовил для вас важное нововведение. Он, как и прежде, разделен на главы. Однако теперь вы сами решаете, какую хотите исследовать. Выберите главу и начните ее выполнение. В любое время свой выбор можно изменить. Просто поставьте главу на паузу с сохранением прогресса и начните проходить другую. Главу надо выбирать вручную всегда, даже когда вы прошли одну и собираетесь приступить к следующей. Каждой главе соответствует один из трех прогрессионных 3D стилей: Рейтер для Леопард 1, Фрейд Train для Т-110Е4 и Тритонде для кранвагон. По мере прохождения глав внешний вид машин будет меняться, и они будут становиться все более и более брутальными. По окончанию сезона недостающие уровни стилей можно будет докупить. А за прохождение каждой главы вы получите уникального члена экипажа. Командиры Уиллард, Фредриксон и Хаммель уже обладают нулевым навыком боевое братство и необходимым опытом для прокачки еще двух навыков или умений. Кроме того, каждому командиру можно выбрать нацию, машину и специализацию. Помимо трех основных глав, ближе к концу сезона появится и четвертая, дополнительная. Но подробности о ней вы узнаете позже. Для прохождения боевого пропуска необходимо зарабатывать очки. Их вы будете получать в случайных или ранговых боях, в сражениях на линии фронта или за выполнение ежедневных боевых задач. Для случайных боев подойдет любая техника с 6 по 10 уровень. А играя на ключевой технике сезона, вы сможете заработать еще больше очков. Важным изменением сезона станет возможность накапливать очки. Даже если вы не выбрали никакую главу к исполнению, ваши очки накапливаются, и их можно будет вложить в прогрессию после выбора главы. Однако это обязательно сделать до окончания сезона, иначе все заработанные вами очки сгорят. Возможность ставить главу на паузу открыла новые опции. Например, вы можете собрать награды за первые 10 этапов одной главы и переключиться на другую, как вам удобно. В рамках базовых наград вас ждут стили, кредиты, личные резервы, предбоевые инструкции, фрагменты универсальных чертежей, учебные материалы, дни танкового премиум-аккаунта и боны. С улучшенным пропуском можно получить еще больше наград. Слоты в ангаре, декали, Персональные учебные пособия и фрагменты национальных чертежей для любой нации. А также штатное и трофейное оборудование на выбор, в том числе новый трофейный турбонагнетатель. По вашим просьбам, экран выбора наград заметно обновился. Он стал более понятный, удобный и практичный. Главное же и в базовых, и в улучшенных наградах — жетоны. Теперь вы можете заработать их еще больше. В прогрессии базовых наград появились три дополнительных жетона. За них в рамках сезона можно будет приобрести одну единицу трофейного оборудования на выбор или сохранить их для чего-то более ценного. Но помните, все этапные награды вы начнете получать только после того, как выбрали главу. Жетоны боевого пропуска можно копить и тратить в течение 2022 года. Их вы сможете обменять на игровое имущество или редкие машины. Цена на некоторые из них изменилась. А самое приятное — в седьмом сезоне к уже знакомым танкам прибавились два новичка. «Кобра» — британский средний танк девятого уровня с барабаном на 4 снаряда и фирменными хэш-фугасами. И «Лоррейн-50Д» – французский танк девятого уровня с точным и пробивным орудием и впечатляющий для тяжа динамикой. Кроме того, после прохождения всех трех глав вам откроется доступ к витрине наград. Здесь вы сможете потратить уже накопленные за три главы очки на членов экипажа и стили из предыдущих сезонов боевого пропуска. Либо на боны, если командиры и стили у вас уже есть. Очки можно накапливать в течение сезона даже после прохождения трех глав. Главное, не забудьте потратить их до окончания сезона. В противном случае очки просто сгорят. Седьмой сезон боевого пропуска будет проходить со 2 марта по 30 мая. Участвуйте, зарабатывайте очки, получайте награды и обменивайте жетоны на уникальные машины. Удачи, танкисты!